В 2018 году ко мне пришла одна женщина, кстати, она ко мне пришла из группы, как я уже неоднократно говорю, что процентов тридцать, наверное, моих таких достаточно дорогих клиентов приходит из тематических групп, то есть в теме, в которой я развиваюсь, у меня есть мои, как говорится, конкуренты, да, кто-то более успешен, кто-то менее успешен, не суть. Но важно, что есть эта аудитория, которая заводит свои какие-то определенные сообщества. Ну, естественно, я туда тоже вхожу, там, где наиболее интересная такая площадка интересная. Так вот, что здесь я хочу сказать, что здесь, значит, на территории этого клуба я, ко мне постучалась одна девушка, это было в конце, наверное, позапрошлого года, в 2018 да, году, нет, даже не так, это было не в конце, это было где-то в конце лета, в начале осени, наверное, где-то так. Она, значит, мы с ней проговорили, я ей объяснил, чем я занимаюсь, и, значит, мы начали с ней работу. Проработали мы с ней где-то порядка полугода, полугода, и результаты были очень интересные. И ее тема, это была организация пространства. Так вот, смотрите, какая здесь штука. Значит, тема у нее была организация пространства. Я вот вам давайте ее сейчас покажу. Это вот ее бизнес-страница. Очень интересная эксперт, очень интересное направление. Я с этим направлением впервые работала. И, значит, была интересная, как бы, было очень интересное сотрудничество. Тема, значит, у нее называется «Бизнес-страница организованной жизни. Консультант по организации жизни профессиональный организатор пространства». А, ну, здесь вот статистика, она для вас пока особо сильно ничего не сыграет, но вот у нее а, был отзыв, который она мне оставила в прошлом уже году. То есть мы уже с ней к этому времени уже заканчивали сотрудничество. Мы с ней закончили где-то в мае месяце прошлого года. Да, где-то вот с сентября, наверное, начали. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. О, 8 даже месяцев. Ого, я даже почему-то думала, что полгода. Но мы где-то с ней в конце апреля вот закончили. А, смотрите, какая здесь была штука а, интересная. А, значит, ее продуктами мы подготовили, значит, ее готовили продукты. Это было два видеокурса. За это время мы сделали два видеокурса «Семь шагов». Ну, там было очень много еще мелких, но я просто основные говорю. «Семь шагов к организованной кухне» и «Горячие точки». Вот, достаточно интересные такие видеокурсы. И плюс у нее был тренинг такой. Основной продукт – это был практичный гардероб, тренинг. Плюс у нее еще был, конечно же, личный коучинг, да, то есть индивидуальная программа. А, все это мы упаковывали, это все дело мы продвигали, и, и значит там воронка была такая. Что здесь я вам хочу сказать? А, в ее проекте, в ее проекте, нами было сделано следующее: мы а, сделали просто подготовили один лит магнит один лит магнит 20 шагов к идеальному порядку. Это где-то было порядка 40 страниц. Там, значит, дала она каждый шаг описывала, достаточно раскрывала каждый шаг, что надо делать, как надо делать. вот И она вела на бесплатную консультацию, на бесплатно продающую консультацию. То есть вся воронка, друзья. Почему я пришла к такому? Мы сначала пробовали через разные ситуации, но после месяца, полтора, может быть, может даже два месяца, мы искали разные пути, тестили разные варианты, но мы, значит, пришли к тому, что наиболее хорошо сработало и показало себя вот именно эта воронка: один лип-магнит, бесплатная продающая консультация и плюс мы еще звали на бизнес-страницу, то есть мы ее приглашали а, подписчиков рассылки на, на бизнес-страницу, и там получилась такая ситуация, что на бизнес-странице мы, значит, делали следующее, но ну, это вот просто была вот такая ее особенность, да? то есть мы делали как? Мы делали видео, одноминутные советы, то есть они были, вот знаете, вот такие вот, а, по ложкам, там как почистить, там раковину, там терм То есть смотрите, здесь минута, минута 44, здесь вообще 27 секунд. То есть в среднем минута. И то есть каждый, каждый пост мы продвигали, каждый мы пост продвигали, и он набирал определенное количество охват. То есть охват был такой, довольно-таки серьезный был охват. То есть вот просмотры, смотрите, 19 секунд, 11 ой, тысяч, почти 20 тысяч, почти 12 тысяч. То есть это такие достаточно нормальные цифры. И получается, что мы с ней за полгода набрали 100 тысяч вот именно видеоконтента, мы набрали с ней 100 тысяч охвата, 100 тысяч просмотров. И вот на эту аудиторию, и плюс еще у нас было мы не чат, мы делали определенные продажи. Делали мы вот это вот все каждую неделю. Она вошла в топы Гугла по своей теме. То есть когда набирали организации пространства и там другие теги, когда да, идет SEO, да, когда различные идут, набираются слова, запросы. Вот по всем этим запросам она выходила номером один в Гугле по своей теме. То есть это было настолько сильно, настолько мощно, только через видеоконтент, и вот этот вот самый элит-магнит. Значит, благодаря. Смотрите, какая здесь штука. Благодаря видеоконтенту. Мы, значит, набрали порядка 100 тысяч. Мы на эту аудиторию делали тоже генерацию определенную, то есть генерили, генерили здесь контент. Именно предлагали этой аудитории покупать дешевые продукты. А благодаря Литмагниту, достаточно дешевый, хотя мы продвигали ее в рекламной цели сообщения, а это не дешевая рекламная цель, но, тем не менее, мы достаточно дешево набрали порядка трех именно в подписку. То есть мы очень всего использовали два инструмента. Всего два инструмента, и благодаря этим двум инструментам у нас были такие мощные результаты. Что здесь я хочу сказать, друзья? Когда вы думаете о продвижении своего проекта через бизнес-страницу, вам нужно будет понимать, что а, не нужно, а, как сказать, останавливаться только одно. Нужно сначала проэкспериментировать, посмотреть, что конкретно здесь сработает, что конкретно здесь надо будет докрутить. И давайте я здесь поделюсь своими советами, из, исходя из этого самого кейса. Какие здесь советы. Во-первых, контент. Очень хорошо работали в ее проекте гивы. То есть они не гивы, как делают эти гивки, а именно вот такие, да, там трехсекундные, четырехсекундные, там до 10 секунд какие-то гивки. То есть какие-то определенные переливания, какая-то картинка, делается гивка. Для вас, если вы видели в технических помощниках, я отправляла вам сервис по гивкам. И плюс мы делали видео до одной минуты. И промопост с литмагнитом. То есть все, вот и все продвижение. Мы пробовали многое чего, но это вот то, что, на чем мы остановились. Когда мы это дело зафиксировали, уже в моем сотрудничестве не было необходимости. То есть человек уже занялся, насколько я знаю. Она потом почему-то, у нее там какие-то появился еще какой-то другой проект. И она, по-моему, ушла в другой проект. Но вот что касается именно этого проекта, очень были а, внушительные такие рез, рез, результаты. Так вот, смотрите, продвигать через рекламный кабинет рекламная цель будет охват. И здесь смотрите, какая будет аудитория. Когда вы берете аудиторию именно в рекламной цели охват, а охват вы делаете на гифке. Я делала на гифке, там рекламную цель подключала охват. И делала на видео. Я не включала просмотры видео, как вот многие блогеры, эти как многие советуют авторитеты в, это, в, в этом по фейсбуку. Я не подключала. Я не подключала просмотры. Потому что смотрите, Facebook это сам говорит я его просто послушала он говорит что есть три ступени воронки первая ступень это когда надо сначала познакомиться вторая за, за, значит вторая ступень когда вы заходите именно когда у вас уже есть определенный интерес к вам, и третье, когда уже идет конверсия. Но сначала, вот перед тем, как до знакомства, надо сначала сделать, набрать количество охвата. И я просто подключала рекламную цель охват на сохраненную аудиторию. И делала лукалайки на, а, на бизнес-странице, клиенты бизнес-страницы лукалайки, делала на клиентов лукалайки и делала на e-mail. А, вот. То есть вот эти три аудитории, на которых я делала лукалайки. И то же самое в рекламном цели сообщений. Я делала ту же самую аудиторию. Таким образом, я быстро, то есть в течение полугода, если даже не меньше, по-моему, даже меньше, у нас, по-моему, месяцев 4 было, мы набрали 100 тысяч. И мы на эти 100 тысяч очень хорошо а, продавали дешевые продукты. Без всяких чат-ботов. Без всяких чат-ботов. И плюс еще, помимо рекламного кабинета, мы еще делали с бизнес-страницы, поднимали публикацию. То есть очень дешево и очень сердито. Понимаете, друзья? Вот такой вот у нас кейс. Вот такой вот у меня кейс. Почему я выбрала, именно становилась на вот такой вот, на таком вот стиле продвижения? Потому что ее аудитория, это аудитория немножко такая, знаете, массовая. Продуктов дорогих здесь особенно не продаж. Продукты все были недорогие. Поэтому за счет того, что продукты были недорогие, здесь нужно было просто брать массовостью. Я стала думать, так, значит, если это массовый продукт, то, соответственно, нужна очень большая подписная база. Очень много. Она будет только браться за счет одного хорошего-хорошего магнита и хорошего вот этого видео, которое мы продвигали. И это действительно выстрелило. Я пробовала несколько всяких вариантов. Выстрелила. Теперь по поводу бесплатно продающей консультации. Здесь мы бесплатно продающую консультацию выстрелили немножко не по шаблону. Мы там вы с ней подготовили определенные скрипты именно под ее проект. Сделали определенные скрипты, в котором она где-то на пятом вопросе людей закрывала на консультацию. Почему я так делала? Потому что мы отправляли и на, не только на чат-боты э, приглашали людей, но и на бесплатную консультацию мы пробовали и на аудиторию, э, которую мы запускали через э, аудиторию, на, набранную через видео. То есть там порядка 100 тысяч, и мы просто делали промопост, готовили, друзья, э, значит, с такого-то вот по такого-то э, мы делаем определенную консультацию, проводит Светлана, и, значит, э, приглашаем забронировать время. И таким образом мы сделали просто пять вопросов, на которые человек отвечает, и потом ему предлагается какой-то продукт. Все. Вот, друзья, вот такой вот кейс. Он очень, несмотря на то кажущуюся просто простоту, мы сначала шли к этому. То есть мы тестили разные варианты, пробовали разных как бы разные-разные моменты, остановились вот на этом. Это достаточно хороший себя зарекомендованный шаблон. Я считаю, что это шаблон, который можно уже использовать именно для продуктов для массового использования. Когда речь идет о проекте с недорогим бюджет, ой, с недорогим продуктом. То есть, когда линейка продуктов находится в средний чек где-то от 1000 до 2000 рублей. То есть, вот где-то варьируется вот в таком диапазоне. Это обычно лучше делать через массовый продукт.